Привет! Мы ищем талантливых художников и иллюстраторов для удаленной работы. Мы предлагаем стабильную оплату труда, возможность выбирать удобный для тебя график и опыт работы с зарубежными компаниями. Тебе нужно знать английский на уровне B1 и выше, уметь рисовать портреты, а также иллюстрации к сайтам и уметь креативно мыслить. Мы готовы рассмотреть твою кандидатуру, даже если у тебя нет опыта. Главное желание расти и развиваться. Записывай видео о себе на английском языке и присоединяйся к Remote Employees.